Thank mm -hmm. you. В каком? Очень люблю. Вообще молодец, прям замечательно. Вы действительно поверили, что это я сейчас играл, да? У нас камера лагает, поэтому да. А, ну ясно. Просто... Лучший. Молодец, спасибо. души вообще. А, конечно, специально для вас могу попробовать самую сыграть. Давай. Я не уверен, что у меня получится, но как смогу, хорошо. Спасибо. Опять Нет. Нет. Классно, Ну так супер, мне понравилось. Снова, снова понравилось. Друзья, всем привет! Спасибо, что продолжаете смотреть мои видео. Предвижу в комментариях много хейта по поводу того, что я взял эту фишку с фонограммой у акстары из последнего видео. Нет, я ее использовал еще два месяца назад в двух своих видео. Так что выводы делайте сами. Спасибо за донаты Калину Дмитрию и Виктору Кабанову. Нифига, ты жарил, Слушай, а я рэп читаю. Давай я тебе тоже тогда. А фингерстайл умеешь что-нибудь делать? А что? у тебя есть то, что ты хотел бы научиться играть фингерстайл? Нет пока. Я типа аккорды сейчас более-менее... Ну так, когда знаешь, друг приходит, я с ним сижу, он на а гитаре как... хорошо а. играет. А какая тебе фингерстайл мелодия нравится? А, типа, To Be Continued можешь сыграть? To Be Continued? Нормально. А продолжение. О... О, -о. <свес> <свес> Ой, это охуенно. Сколько лет ты уже в этой... <свес> Я играю 17 лет на гитаре. Охуеть. А чё, этот из металлики можешь что-нибудь? Да, конечно. А что ты хочешь? Я толком ничего не знаю, там, типа, самую популярную сыграть. Не, ну самая популярная это просто. Ты же про нее? А какая-нибудь посложнее, может, мелодия у тебя есть? Можно что-нибудь. это пиздец сложно. Знаешь, вроде когда ты сидишь и смотришь, как люди играют на гитаре, ты видишь, как они плавно держат аккорды. Но когда ты садишься, блять, и у тебя все получается через жопу. Вот это, блядь, это больше всего убивает, и ты больше всего не хочешь это, ну, этому учиться. Ну так это же во всем так. Ну, ну, да, ну на процесс работаешь, типа, на, на результат точнее. Ну да, конечно. Надо просто сесть, набраться терпения и. Понять, что ты хочешь от гитары. Слушай, давай ты мне наиграешь буквально там четыре аккорда каких-нибудь более-менее лиричных такие. Ну, у меня есть текст заготовленный. Может у тебя получится? Такт, ну более-менее такой средний. 4 любых аккордов. Да. да ну, просто, просто чтобы они мелодичные. Были. Да. И просто их за циклей. Смуты, сомнения, рассудок спагри На распродаже мое сердце Исчезни пустотой, душа, будто во мнение Волнение, осадок внутри, когда некуда Деться наши, не найдут параллели Плетения, ты продала мой неидеальный мир Даря стороннему лицу Любви, ощущения и похвала мне За то, что тебя не убил Сентиментальность, эту ты мне прибила Я никогда не копил себе этот ненужный ресурс За уст уста передовая нежность И наши лыжи, походу, неправильный Выбрали курс, я не газет, стихоплет, И не музыкант, пусть принц Улыбнется, услышав эти сопли, нахуй напишет о тебе когда-нибудь так, как это делал я, И пусть от искренности сдохну. Не лови меня, я снег, что тает, на руках от прикосновения тепла. И слезами, не смывая меня, бить я память, что была, и останется, даже уйдя. Не лови меня, я снег, что тает, на руках от прикосновения тепла. И слезами не смывая меня, бить я память, что была, что когда-то была. Слушай, ни хрена себе ты читаешь, это Flow, Flow называется как-то в этом, в рэперском. Ну, <laughs> это флоу. не знаю, это Fast Flow на самом деле, я этот текст написал давно, и он под другой бит, он более медленный такой, там идет. Но я здесь подстроился просто под игру твоей кино. Очень, очень, очень круто, очень круто. Слушай, мне кажется, я э, тебя видел на ютубе. Ты снимаешь ролики? Мне кажется, тебе не кажется. Да? Тебя, 100%. то ли ты в, то ли в такси ты читал что-то, что да. что-то, что-то такое, да? Было, было. А ты, по-моему, новичком прикидывался. Я исследовал немножечко рынок, так, ну, да, значит, посмотрел Ты тоже, по ты тоже меня узнал, короче, да. Ну, это очень круто, это очень круто. Круто, что удалось объединить это все. Я, кстати, сейчас записываю. Ты сейчас записывал? Да? Это пойдет на канал по-любому. Как твой канал еще раз называется? Руслан а? Кудрин. А у Рус... тебя... Руслан, Руслан Кудрин. Кудрин английский. А... Нам надо по-любому с тобой будет еще раз законнектиться и сделать что-то более качественное и, возможно, записанное уже в да. условиях. Да, да, да, по-любому. Пусть моя небольшая гитарная аудитория зайдет к ребятам, к ребяту, господи, к парню на канал, хотя я, хотя я уверен, что больше половины... Больше половины вы видели его, все равно зайдите, зацените, но, но если понравится, подписывайтесь, я уверен, вам понравится по-любому. Слушай, дружище, Ладно, было с тобой я. приятно пообщаться, вообще, ты да один я. из первых ютуберов, с которым я познакомился, это очень приятно, что есть такие знакомства, появляются. Круто, будем дальше сотрудничать вместе и мелькать друг у друга почаще. Слушай, ну давай, сыграй, что ты хочешь, вообще все. И ты чё все прям сможешь? Я играю три месяца на гитаре, конечно смогу, говори. Братух, а вот это сможешь? Сейчас я тебе куплет. Холодный ветер, А? как нищак нищак пусть браток, а я говорю смотрю у тебя гитара блять неодноразовая была и, и не одноразовая многоразовая гитара да что еще сыграть говори почему вышло так что остался один я я остался один перед смертью своей это песня это песня так это помню я... все помню сейчас а? А? Нормально. Нормально. Что еще сыграть? Ну, чё сможешь? Да вообще все, я же говорю, что еще? Ты же сам прекрасно видел, что я все могу сыграть. Знаешь, что сыграет? Давай. Кузнечика. Кузнечика? Но я пошутил. <с> кузнечика я тоже могу. Просто кузнечика все умеют вот эту. <с> ну, это все знают кузнечик. не режет а, что именно ну, струна а, не больно нет, нет. поначалу особенно. <пирает> mm, да нет не режет не режет а ты поверил, что это я сейчас играл mm, ну, так слишком слишком как-то мягко нажимал на струну можно так сказать видно да что я не умею играть <так ugly> Не, ну если это ты сыграл, то, конечно, хорошо, но просто оно такое ощущение, что не ты, потому что как-то еле дотрагивался, можно кое-то до Не знаю. Что, если тебе что-нибудь я да, сейчас сыграю, попробую. Сам. М -м? Ну давай. <смех> сам сыграть может, что значит сам? Прямо. То есть значит, что сам. А сейчас перед вами не я, что ли, сидел, играл. Сидел-то ты играл-то, нет. Что ты взял? Ну, с того, что ты рук, руки выбрался струны, они до сих пор играли. Спалился, короче. Пацаны, вы что, угораете, вообще о чем А о том, что ты это не сами. Бля, ну вы жесткие. Давай еще раз. Да господи. Сейчас сам. Сейчас сам, да. Ну, сейчас вот да сам. Сейчас, сам сейчас да я и до этого сам играл, пацаны, что то вот там это. Повнимательнее будьте. Большое спасибо за просмотр. Напиши в комментариях, кто из собеседников тебе понравился больше всего. Если же тебе понравилось это видео, то обязательно поставь лайк и подпишись. И пока.